Всем привет! В этом видео расскажу о так называемых метках и занимая клинок рассекающих демонов. Какие способности даруют пользователям и как их пробудить. Недавно в новых сериях второго сезона показали пробуждение метки Танджера. Благодаря силе метки он смог отрубить голову в высшей луне. Метка убийца демонов – это таинственные узоры, которые можно пробудить. Они могут появиться на теле сильных убийц демонов. Первый способ пробуждения метки – метка может появиться только у устребителя демонов, которые пережили опасные для жизни условия. У столпа тумана Муичира Такита пульс был выше 200 ударов, и как сам полагает Муичира, температура его тела превысила 39 градусов. Он был на волоске от гибели. Это же касается и Тандера, который чуть не погиб в такой страшной ситуации с Гютара. Он тоже был отравлен ядом, как и Муи. Даже если тебе расчистят путь! Второй способ получения метки. Метка может резонировать и распространяться от первоначального пользователя к другим сильным истребителям, таким как столпы. Третий же способ просто родиться с меткой. Первый обладатель дыхания солнца, Йори Ичи, с рождения имел метку. В общем говоря, ее с рождения был наделен многими бафами. Вроде как все могут пробудить метку, придерживаясь инструкции, однако не всем дано. По каким-то причинам столб пламени, Рингоку не сумел пробудить метку, а ведь был при смерти, тем более его техники связаны связаны с пламенем, а они-то а температуры тела должны были поднять. Возможно, пробудил он метку в тот решающий момент, оказав лишился бы головы. <связывая> <связывая> <связывая> подлинно неизвестно, как появились метки, но первый обладатель метки Юриичи с помощью резонанса пробудил многим охотникам метку, тогда охотникам почти удалось убить Мудзана. Это время считается как золотая эра корпуса истребителей демонов. Долгое время не было обладателем метки, до поры до времени пока его не пробудил Тамджера. Метка выглядит на каждом по-разному, он похож на Гремни. Это выглядит несколько похоже на татуировку, в шрам или родимое пятно. Каждая метка истребителя демонов выглядит уникальной, относящейся к стилю дыхания носителя. На экранах покажу тех, кто пробудил метку и как она выглядит у разных пользователей. Не будем тянуть катану. Что же дает атакая метка для истребителя демонов? После активации метки, пользователи получают сверхчеловеческую силу, скорость и улучшенную дыхательную техники, превосходящие возможности обычного пользователя. Их сила и скорость смогли соперничать даже с самыми сильными демонами. Прозрачный мир. Она позволяет пользователю видеть мышцы, кровоток и движение суставов живых существ, позволяя им точно предсказывать и реагировать на движения. Кроме этого, обладатель может видеть скоростные атаки медленно на своих глазах, что помогает отбивать или выворачиваться от атак. Пользователям метки проще окрасить свой клинок в алый. Алые клинки замедляют регенерацию демонов, а в некоторых случаях оставляют навсегда шрамы. Для того, чтобы окрасить клинок алый, не обязательно владеть меткой. Клинок может изменить цвет на аллы, если повысить его температуру. Нагреть ее можно сильным сжатием клинка в руках, либо же ударить два клинка друг от друга. Безусловно, метка дает обширные возможности, но за такую силу надо платить. Как говорил Кокушиба, меченые мечники не доживали до 25 лет. Придавая небывалую физическую силу, метка взамен сокращает жизнь пользователя. Слова Кукушибы были правдивые, а может быть и нет, но Гиммия умер то ли от ран, или же из-за использования метки. К слову, одной из причин становления Кукушиба демонов была в том, что он не хотел умереть к 25 годам. Исключением являются Кукушиба и Юричи. Неизвестным способом Юричи смог дожить до 85 лет, однако это могло быть связано с тем, что он родился с меткой, в отличие от других, которым пришлось его пробудить. Я считаю, что тело что Ериче был выносливым, и метка не повлияла так сильно, как другим. А как ушиба, если судить логически, избежал смерти благодаря соновлению демонам. Спасибо за просмотр. Надеюсь, вам было интересно. А у меня все. Пока.